Такие фу там уже взрыв на все. Фу тя нахуй что дела? Я ебучий супост. Чего режь гадая машина я таю от седла. Я и больше моя, ты сын, Серьезно, я ефу! Да я ефу! Я